Всем привет! С вами Анастасия Мадейра и канал Секреты роскошных волос. Сегодня мы поговорим о том, как блондинки ухаживают за своими волосами. Как вы видите, я тоже не удержалась. Летом каждый сходит с ума по-своему, я решила сделать себе милирование. Естественно, столкнулась со всевозможными проблемами, которые известны всем блондинкам. Что такое светлые, крашеные волосы? Во-первых, они всегда сухие, безжизненные и ломкие. И именно поэтому после осветления локоны особенно нуждаются в дополнительном питании, в увлажнении, в тонизировании и в использовании специальных масок. Я своими волосами в принципе довольна, но это было не сразу. То есть как только я окрасила их, я сразу же почувствовала вот эту разницу в уходе. То есть мне уже не подходило то, что я делала с волосами раньше. И после окрашивания я практически полностью изменила план мытья и ухода за своей шевелюрой. Во-первых, я стала реже мыть волосы, а именно вместо трех раз мою их два раза в неделю, потому что волосы так сильно не пачкаются и не жирнятся. Так как белые волосы плохо расчесываются, необходимо использовать специальные увлажняющие спреи или масла перед тем, как их расчесать. Наносите, а затем расчесываете. Я такие спреи делаю сама и в следующем видео расскажу вам рецепт увлажняющего спрея, поэтому обязательно подписывайтесь на канал Секреты роскошных волос». После мытья волос обязательно использую ополаскиватели из трав с добавлением лимона или яблочного уксуса. Обычно я ополаскиваю отваром из ромашки, мне он больше всего нравится. Подобные ополаскиватели придают волосам шелковистость, блеск, повышают питание луковиц. И не забывайте при уходе за засветленными волосами каждое мытье головы заканчивать обязательно ополаскиванием прохладной водой. Такая процедура поможет вам закрыть все чешуйки на волосах и обеспечить волосам гладкость, блеск и легкость расчесывания. Волосы я, конечно же, стараюсь сушить естественным путем Желательно влажные локоны обернуть плотным полотенцем приблизительно на 20 минут Для начала снять всю влагу полотенцем за 20 минут и затем сушить естественным способом. Бывают случаи, когда я не могу себе позволить посушить волосы естественным способом. Я нашла для себя замечательную кнопочку холодного воздуха на фене. Если вы сушите волосы холодным воздухом, то у вас, естественно, будет намного более длительный процесс укладки. Но зато волосы не будут так портиться. И я прям заметила разницу, поэтому теперь немножко дольше я этим занимаюсь. Ну, если сушу волосы, в принципе, феном, но результат мне нравится больше поэтому всегда холодная вода О, стихи получились Перед тем, как мыть волосы, два раза в неделю я делаю питательные маски. И если вы являетесь подписчиком моего канала, то знаете, что я очень сильно люблю народные средства. Конечно же, я могу купить себе маску для волос в магазине, но при этом получу вместе с питательными средствами кучу всяких Е, БЦД и все, что там есть. Поэтому я выбираю для себя натуральные маски, тем более, что для меня они хорошо работают. Я не знаю, как с вами будет, но вот я выделила для себя ряд масок, которые... Мне удобны в применении И плюс к тому классно работают Вот, например, сегодня я сделала себе кефирную маску Обычную, то есть взяла литр кефира однопроцентного, но можно взять пожирнее, нанесла на волосы, подержала 30 минут, и результат просто ошеломляющий. Я обожаю кефирные маски, не знаю, кому они там не нравятся, видимо, люди, которые что-то имеют против, никогда это не пробовали. Советую вам, обязательно попробуйте, обязательно оцените это сами, прежде чем говорить, работает это или нет, потому что я на своих волосах просто убедилась многократно, стократно, что маски натуральные работают, просто их нужно обязательно принимать курсом. Вот сейчас, если я мою волосы два раза в неделю, то перед тем, как помыть волосы, я делаю кефирную маску. И таким образом прохожу месячный курс лечения. И затем маску поменять. Можете химические маски тут на любителя. И еще одна супер крутая маска, которую я делаю уже пореже, два раза в месяц Что вам понадобится? Масло жужоба, масло ши или кокосовое Смешать их между собой в равном объеме Маслянистую смесь вы аккуратно подгреваете до теплого состояния на водяной бане И сразу наносите на локоны Кожный покров мы не трогаем, то есть только волосы, только вот, вот эту вот часть Особое внимание здесь нужно уделить поврежденным кончикам Потом вы одеваете пакетик, заворачиваете все это дело полотенцем Ходите три часа я знаю, некоторые на ночь оставляют Я так не экспериментирую, только на 3 часа После чего промываю голову водой и шампунем. Маслянистая маска. Она делает волосы очень мягкими, эластичными и избавляет их от ломкости. И, кстати, устанавливает секущиеся кончики. Вот такие советы использую я для того, чтобы ухаживать за своими теперь уже светлыми волосами. Кстати, напишите в комментариях, нравится ли вам такой вариант моего окрашивания. Спасибо вам большое за внимание. Подписывайтесь на канал Секреты роскошных волос. С вами была Анастасия Мадейра. До встречи в следующих видео. Пока-пока!